Есть ли кто-то, кто вам нравится в данный момент? Когда тебя кто-то привлекает, вы можете потратить половину своего времени, фантазируя о них, а другая половина задается вопросом, нравишься ли ты им в ответ? И если идея спросить их напрямую звучит слишком ошеломляюще и напряженно, вы могли бы попытаться найти тонкие или иногда не столь тонкие подсказки, например, вербальное или невербальное общение, чтобы найти свой ответ. Вот пять распространенных признаков, на которые вы могли бы обратить внимание. Номер один. Вы не можете отвести взгляд друг от друга. Вы всегда ловите себя на том, что смотрите им в глаза. Возможно, вы склонны смотреть друг на друга с другого конца комнаты или украдкой бросать робкие взгляды, когда вы рядом друг с другом. Последствия взаимного зрительного контакта о чувствах романтической любви были изучены в течение длительного времени. Классическое исследование, проведенное в 1989 году, обнаружил, что, смотрю в чьи-то глаза, может усилить ваши чувства по отношению к ним. Участники этого эксперимента были случайным образом объединены в пары с незнакомыми людьми, и им было поручено некоторое время смотреть друг другу в глаза. После заполнения анкеты они обнаружили, что пары, участвовавшие при взаимном зрительном контакте, сообщал о чувствах привязанности и симпатии. Так что это хороший знак. Если ты и твоя пассия кажется, вы не можете оторвать глаз друг от друга. Номер два. Ты находишь оправдание, чтобы прикоснуться. Нет ничего лучше, чем случайное прикосновение к руке того, кто тебе в тайне нравится. Ваши пальцы на мгновение встречаются, и все, о чем ты можешь думать, вот каково было бы на самом деле держать их за руку. Хорошо, когда притяжение взаимно, вы можете заметить, что вы не единственный пытаясь незаметно войти в контакт кожа-кожа, будь то небрежное положение руки вам на плечо или ходить так близко к тебе, что ваши локти соприкасаются, находить возможности быть ближе друг к другу – это хороший признак того, что ты им тоже нравишься. Номер три. Ты безостановочно переписываешься. Представьте себе это. Уже поздняя ночь, ты лежишь в своей постели. Готов ко сну, но ты завел разговор со своей пассией несколько часов назад. И ты просто не можешь заставить себя заснуть, пока они находятся по другую сторону экрана и пишут тебе СМС. И на данный момент ясно, что они тебе нравятся. Но ты можешь воспринять это как знак, что ты им тоже нравишься так же сильно. Иначе зачем бы им оставаться и разговаривать с тобой? И если вы обнаружите, что разговор это не заканчивается после того, как ты засыпаешь, что они напишут тебе на следующее утро с добрым утром или отправить вам забавный мем, который они видели и надеялся, что вам понравится, тогда становится ясно, что вы не можете насытиться друг другом и что вы оба просто находите творческие оправдания, чтобы все время оставаться на связи. Номер четыре. Вы осыпаете друг друга комплиментами. Есть ли у твоей пассии что-нибудь приятное, чтобы сказать о тебе почти каждый раз, когда ты встречаешься с ними? И склонны ли вы воспользоваться этой возможностью, чтобы сделать им комплимент в ответ, не звуча назойливо? Делать комплименты автоматически не означает, что тебе нравится этот человек. Часто вы можете делать комплименты другим, просто чтобы быть милым и вежливым. Но кокетливый комплимент — это совершенно не похоже на это. Это идет от сердца, и это происходит гораздо чаще, чем просто быть милым. Вдобавок ко всему, когда два человека нравятся друг другу, они также склонны становиться более глубокими и творческими с их комплиментами. Например, в то время как хорошая рубашка – это неплохой комплимент. Это не может сравниться с тем, что кто-то говорит «ты такой замечательный человек» или «мне действительно нравится тусоваться с тобой, потому что ты такой веселый». Итак, если вы обнаружите, что вы оба склонны отдавать друг другу бесконечные комплименты, тогда между вами определенно есть какая-то химия. И номер пять. Окружающие тебя люди дразнят тебя. Когда дело доходит до влюбленности, иногда вам может казаться, что у вас все действительно хорошо в сокрытии своих чувств, но чаще всего это довольно очевидно к окружающим вас людям, что там вспыхивают какие-то искры. Они могут заметить, как вы переглядываетесь, краснеет или немного нервничает, когда вы вместе. И когда они заметят, они могут начать дразнить вас в хорошем смысле, конечно, говоря что-то вроде «вы такая милая пара» или «ты собираешься признать, что вы вместе». В то время как вы можете сказать им, что они сошли с ума, втайне ты надеешься на то же самое. Описывают ли некоторые из этих признаков ваши отношения с человеком, который тебе нравится? Дайте нам знать в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, обязательно поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь этим видео с теми, кто мог бы извлечь из этого выгоду. И не забудьте нажать на значок колокольчика уведомления, чтобы получить уведомления Всякий раз, когда Psych2Go публикует новое видео. Ссылки и исследования, использованные в этом видео, добавлены в описании ниже. Супер спасибо, что посмотрели и увидимся в нашем следующем видео.